Эвглена зеленая. Наиболее распространенный представитель этого класса. Живет в пресных водоемах. Плавает с помощью единственного жгутика, расположенного на переднем конце тела. У основания жгутика находится ярко-красный светочувствительный глазок и сократительная вакуоль. В цитоплазме эв-глены имеются хлоропласты, содержащие зеленый пигмент хлорофилл за счет которого происходит фотосинтез. Поэтому на свету она питается как типичное растение, то есть автотрофно. При наступлении темноты питается жидкой органической пищей, как животные, то есть становится гетеротрофным организмом. Благодаря этой способности питания эвглена совмещает в себе признаки растения и животного.